Убрал, да? Окей. Okay. Ты чё, ты чё, ты чё, ты чё, ты чё, ты чё? Э, э, э, дружище, ты чё, ты чё, ты чё, ты чё, чё с тобой? Ты куда? Ты куда, дружище? Я же убрал оружие, ты чё? Что за шухер то? Э? А? Так, так, так, так, так. Ого, ста... нифига, это чё? Это... Ты не пёс, ты не пёс. Хрюшка. Привал организовать. Опа, опа. Бандюгани. Бандюгани. Бандюгани. Чуваки. Вы со мной? По, по бандюгани. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий мы продолжаем с вами сталкер Продолжаем с вами проходить сталкер Сталкерить по сталкерушечке Вот, так э, У нас с вами так, Я сидел или стоял? Я не понял Так э, Мы с вами Значит э, Погоди Мы с вами э, должны отправиться Обратно в лагерь И забрать награду Короче у Сидоровича. Вот. Короче, Та... анекдот ну давай, ну давай и пойдем. Подъезжают как так бару два сталкера. Один на навороченной Тойоте, другой на раздолбанном таком Ниваке. Ну крутой выходит из тачки и видит тот, что на Ниве приехал, дверь никак закрыть не может. Ну он ему значит и говорит, мужик, ты чё уродуешься? Кого тут бояться? Район спокойный, я тачку вообще никогда не закрываю. А тот ему отвечает, да я вот тоже не закрывал, так вчера, блин, же залезли и все сидушки заблевали. А где ну, смеяться, устал я Вот и я там же, где, где смеяться Где смеяться нужно Так, окей, отправляемся в лагерь Вот Отправляемся в лагерь, к Ситровичу Отдаем ему То есть, забираем У него Воу-воу-воу-воу э... о, о, о, о. Кабан, кабан, Кабанчик, кабанчик Отлично Забираем у него награду, короче и вы мне а, уже пальцем, уже ткнули, короче, пальцем. Так тихо. А, ткнули уже пальцем. Это что? Не работает? Окей. А, ткнули пальцем уже, где лежит бронька там в лагере. Вот. Поэтому мы ее... Её... опа па па па па Поэтому мы ее заберем. Вот. Так. Правильно, да, я там не за я уже не помню, нифига, блин. Так, ладно. А... Заберем, короче, броньку. И возьмем следующее задание. это а по-моему, убить какого-то таргаша, что ли, или что-то такое было. А... Напоминаю, что мы с вами. Копим на гром, или как в гроза там называется, оружие. Вот, как только мы накопим,. Сразу возьмем спецзадание у Сидоровича. Потому что броньку уже, в принципе, не надо будет нам покупать. Броньку мы сейчас найдем. Так, что, я выдохся, что ли? Что, быстро-быстро. Ладно. Вроде только, только что сидел у костра, отдыхал, а, блин, теперь уже уже выдохся. Окей, ладно.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 Здесь одна фабрика старая недалеко. Так мы с нее бандиков выбиваем, выбиваем. Они каждый раз опять возвращаются. И месяца с последнего раза не прошло, а они уже тут как тут. Ты вообще поосторожней там. Ну, окей. Ладно, окей. Окей. Так, а давайте сейчас первым делом, короче. Сидроч. Хотя. Нет, давайте броньку возьмем. Оденем ее, а то, что у нас, короче, продадим. Да? Да? Как я? Как, как вам? Как вам, а? Так, по-моему, вот здесь Ну, я бы своим, короче, умом Не до да... да в смысле? Я бы. Собака! Я бы своим умом, короче, не догадался, что нужно вот так вот сделать, вот так вот пройти вот здесь. А! Вспомнил -а -а! Вот так вот, вот вот так вот, давайте вторая попытка. А, -а, -а! а, -а, -а еще раз, давайте. Вот так вот пройти. А кустах, значит, так вот пройти, так залез, окей. Значит, вот так пройти, вот здесь пройти, вот так. погоди а -а -а. ка Стопай. На ту что ли? А что-то я забыл я забыл где бронька лежит бронька бронька бронька бронька так стопы не не туда ну-ка давай я сохранюсь короче и с порыскаем вот здесь где-то короче броня здесь должна быть бляха надо было надо было перед тем, как записывать, короче, посмотреть Посмотреть видос Так Здесь ни черта А, да, да, все, вспомнил Короче, она где-то Где-то в дырке Где-то в дырке, короче, находится О Где-то Где... Вон она Как бы ее теперь достать? Это же она там лежала? Или... Погоди, она в какой-то дырке Э. Не, это не та броня Так, стопы. <звы> да не убиваю никого. Стопы. Какой-то, короче, дыре. счет <звы> не понимать я? Чет я не понимать я? Какой в какой-то дыре находится эта броня. Но это не она. Это не она. Где-то, наверное, вот здесь она. В какой же дыре это находится, а? А? А, короче... Короче, я дундук. Надо все-таки перепрыгивать его на то здание. Все-таки нужно перепрыгнуть на то здание. Окей. Давай сейчас попробуем. Вот как-то... А ч ⁇ не бежим? Оп. Отлично. Хорошечно. Так, стопэ, Не разбегаемся, не разбегаемся. Окей, окей, окей, окей. Так, где-то она теперь? где там дыр дырочку... Разгавкались там. Так, вон она. Я ее вижу. Теперь ее надо как-то взять. Оп, все. Отлично. Отличненько. Отличненько. Окей, вот такая вот у нас теперь бронька. Теперь мы крутые. Мать его теперь крутые. Ништи пули. Теперь можно идти, короче, к Сидоровичу спокойно. Э, спокойно копить. Э, так, что-нибудь положили? Нет, ничего не положили. Спокойно копить, короче, на грозу, на гром. Как он там называется, не помню. Громотвод. Громыхалу. Хабар принес. Да принес там что-то. Так, э, по поводу задания. Косарик, отлично. Получены патроны, патроны, патроны. Для Жигана. Окей. Так. Устранить двух бандитов на свалке. Притащить их выспись за ваки, убить торгового представителя. Ага. Так, смотри, еще на свалке есть двух бандитов нужно устранить. И торговый представитель. Ну. Не знаю, давай-ка. Давай торгового представителя. Прикинь, тут недалеко крутится какое-то чудо, которое представляется моим торговым представителем. Пользуется, значит, моей репутацией. А потом толкает некондиционку, сломанные стволы, разваливающуюся броню, просроченные консервы. У меня тут уже было пару разборок с недовольными. Короче, мне нужен человек, который пообщается с торговым представителем, вплоть до некондиции. Давай, я берусь. Это мы умеем. Так, окей, давай ему продадим Вот это. Так, да, продадим вот это, продадим вот это. А где? А, а где? Вот the fuck? А где у него оружие-то? В смысле? Что за дичь? Что за фигня-то? Почему так-то? Так, это тоже все продадим. Что за фигня? Ну ладно, может появится. Пока я все равно... Короче, давайте купим 20 тысяч, да? 20, по-моему, стоил. Купим 20 тысяч, короче, и там уже посмотрим. Вот. Так. Не знаю, не знаю. Пока ничего брать у него, покупать не буду. Я ему только продам... Хороший товар. Хорошо. А то. Будет еще. Заходи. Конечно. Конечно. Так, окей. А -а -а, что мы? По принципу 5, да? Заберу. Так, 15. Ага. Ага. Так, так, так, так. Консервы тут, гранаты. Ну, в принципе, все. В принципе, все. Окей. Так, что там у нас? Задача Задача убить торгового представителя Все чики-пуки Уго. Уго, как далеко-то Карта зоны, бар какой-то Я вот здесь Свалка Прикинь тут Бега так далеко Окей okay. В принципе, мы мимо свалки будем проходить. Давай у него еще возьмем и так по поводу задания. А, сой. Ну, а, нужна работа. Так, устранить двух бандитов. Недавно одно из лучших мест зоны стало недоступным для любителей прекрасного на свалке. Угу, именно на свалке есть закуток вроде ничего такого, но тебя покидают все печали, в котором ты забываешь о и о деньгах и крови точнее забыл потому что теперь там сидят два грязных урода которые грозятся пустить кровь каждому кто не заплатит им за посещение этого края устрани их мне туристов водить некуда давай давай окей так будем мимо свалки проходить по поэтому берем короче это задание так это ч угу. ⁇ Сделать проход в одной из лучших мест зоны свободным. Чего? Чего? Так, устранить. Хорошо. Погоди, а почему у меня не отмечено, не показано. На карте. Не, по не понял. Нифига. Да. Почему не отмечается? Перейти. Окей, ладно. Я вот здесь. Мы идем сюда. Можно какую-то метку поставить там, не знаю. Окей, ладно. Допустим. Так, ну, окей. Торгового представителя убить. Ставим. Чтоб нам хотя бы в ту сторону показывал. Ну что, народ, бывайте. Я погнал. Не поминайте лихом, короче, если что меня там, если меня там грохнут или еще что-то вспоминаете меня как веселого доброго сталкера собачки всякие Кстати, а свалка это новая локация, мы там не были, да, еще. Да, мы и здесь еще, как бы, в принципе, не все вроде бы облазили. Блин, а ч ⁇ он мне так устает так быстро? А че я без оружия это? Вообще просто отчаянный. У меня, кстати, автоматик же есть, да, это какой-то. Ух ты, ух ты Стая диких псов Опять слепых псов Умри Так Так, так, так, так О-о-о-о! нифига, это что это Ты не пес, ты не пес Хрюшка Ты ни хрена не собака Да пошел ты Разбежались Окей Окей то есть. А если найду. Ладно, допустим. У меня, кстати, есть э, два вида патронов. Вот... Зарабаша. Такой вот. И вот такой вот. Угу. Ну ладно. Что кто-то дышит дышит? Тихо ты. Это он мне или он кому-то там? Не знаю, кому там. Может и мне. Может и мне. Блин, собака как будто в унитаз гавкает. Такой. Эхо. Лит у меня наушники так. О здорово, чуваки! Откуда идете, что видели? Оружие убрал. Привет. Привет. До встречи. Ну до встречи, а ты? Лежу, ты тут, тут не особо пока ориентируешься, так сразу предупреждаю по-соседски с не связывайся. Увидел валик чертовой бабушки, а до мозгов у них ноль. Сначала. Очередь прощет, а потом уже по документам поглядят, как звали. Давай в лагерь, там все слухи и узнаешь. Все, кто в первый раз, новички, вот вроде тебя, к нам обычно заходят. Опыта под набраться или отдохнуть, малеха. Под боком у нас вояки стоят, их сильно не бойся. Но и не маяч особо. Могу, могут пальнуть, это им как два пальца. Тут недалеко от торгаша, ну, перекупщика здешнего, есть место, где можно себе спокойно привал организовать. Опа, опа, бандюгани, бандюгани, бандюгани, чуваки, вы со мной по, по бандюганям, ой, ой, так, наверное, пистолет взять надо, я никого не вижу, я тебя не убил? Окей. Окей. умри ты уже. А, так... Почему они так далеко? Эй, чуваки, эй, бандючки. Подойдите сюда, пожалуйста. Поближе, пожалуйста. О, нифига их там. Ха, шелупонь. Блин. Я думал, я думал, труп обыскать, а там вообще одни кости там обыскивать-то нечего. Я, я по нему попал, но не убил. А, тут пускай с собаками разбирается. Да что такое мазил-то? Отлично, готов. Отлично, готов. Так, погоди. А, может, а автомат? У ну, меня всего 14 патронов в нем. На в борщ? Он, он, он, он реально сказал, на в борщ? Ладно. Да блин, а ч ⁇ они такие пули непробиваемые, это все? Че за дичь? Ты где? Убил? Вроде как. Вроде как закашлял, наверное, убил. Но тут далеко, блин. Так, собаки собаки песики тишкина ты жизнь так там наверно труп трупа чем нибудь есть а где он? где этот трупарь? о так хорошо ну-ка, ну-ка свистали отсюда. Так. Ага, Юрка Грозный да Юрка Грозный, что-то не умираешь-то Юрец, хорошо. Фу, блин о о Псина, псина, псина! Разогналась, блин! Так, тебя я смотрел. Нет, не смотрел. Хорошо. Это моё, если чё. Это все моё. Так, что-то там а, справки всякие. Справки там всякие. Так, артефакты. Каменный цветок. Рождается в аномалии. Трамплин. Такой артефакт можно найти... Мы это читали? Радиация. Туда персонаж находится. Тихо! Их не затрела шавка. Шла вон нахер отсюда. Так. А -а -а, Что там радиация, да? Когда персонаж находится в зоне с высоким радиационным фоном или носит на поясе радиоактивный артефакт, у него появляются признаки радиоактивного поражения. При этом у персонажа начинается уменьшаться здоровье для снятия эффекта ради радиационного поражения. Можно воспользоваться антирадаром. Антирадом или водкой. Окей. Окей, на. Так. А чё тут моих перестреляли? А нет, я думал моих перестреляли. Хорошо. Хорошо. Так, у этого патрончики от это автомата по любому есть. Блин, столько, так мало патронов дают, вообще жесть. Просто жесть. Это же, блин, не метро, чтобы. Патроны вот так вот экономить. А, -а, а, пистолет мне нахер не нужен. Иди обратно. Так, а там радиошн, да? Там, наверное, по любому что-нибудь вкусное лежит, нет? О, я не вижу никаких коробочек. Так что. Так что нафиг. Я не вижу никаких коробочек. Так, а... он почти... Почти дошли. Почти дошли. Так, жрать. От такой перестрелки жрать захотелось. Давай тушоночки. Хавнем. в нем. Какой-то плуппост. Какой Надеюсь, там не военный. С военными я пока еще не готов. Это кто? С военными пока я еще не... А, бандюгана. С военными пока еще не готов сражаться. Блин, так далеко. Так далеко, а близко... А близко подходить опасно. У них потому что автоматы... У меня тоже автомат есть, но у меня патронов нет. Блин, как бы... Как бы мне... За дерево, за дерево. Сейчас мы пока не дёхаем с вами, дружище. Хотя не друзья вы мне, гниды бандитские. Но. Быстро. Обходи, обходи эту Они еще обзываются, падлы. Так, о, улица. Минус один, хорошо. ой а ай Оружие заклинило. Ее в за нахер? Давай поближе-то подходим. А падла там кто-то об обходит вообще тут просто стороной заходи сбоку, заходи. давай давай заходи заходи заходи сбоку поближе ко мне В смысле через бетонную стену стрелять собрался это там вообще свалил Окей, ладно допустим так. где вы детки это где где сюда? Где вы, блин? В доме, что ли? Так, раз. Отличненько. Отличненько. Так, еще один автомат, смотри. Я не знаю, стоит его взять, не стоит. Блин, мне автомат в любом случае нужен. Uh -huh. здесь пусто. Томат мне в любом случае нужен. Так, давай-ка здесь посмотрим еще на улицу, что. А пусто. Так! А-а-а! Открылся там. Ну-ка где ты? Ей! Это тот, который меня со страной обходил, да, пытался? Допустим. Допустим. Так, а здесь я кого-то убивал? Нет. Я, по-моему, здесь кого-то убил еще. Или нет? Ладно, давай на вышку посмотрим. Да чё? О. Пусто. Так, погоди, давай-ка а, сделаем так. Я вот этот автомат, короче, уберу сюда, потому что патронов от него мало. А в смысле? Патронов от него мало, короче, а я похожу вот с этим пока. А, гадюка, да? Одно из самых лучших в классе пистолетов пулеметов оружия. В течение последних десятилетий XX века был принят на вооружение спецразделением армии и полиции во многих странах. Мира. Сначала постепенно его завены более современными моделями стали часто появляться на черном рынке, откуда массово попали и в зону. Бейпропасы основной парабелом. Угу. Так я думаю, от гадюги, короче, побольше будет патронов попадаться пока что. Чем от. Да спуска, Да в смысле? Никогда не понимал. Эээ шутерах лестницы. никогда не понимал что здесь храни боец винтовку как жизнь свою чтобы меткость и сноровку иметь в бою окей неплохо так аномалии очаг радиоактивности зона повышенного уровня более 50 э -э, мкр Час, радиация Необходимо избегать длительного нахождения в подобных местах Гравий Можно обнаружить около Аномалии типа воронка или у другого Сталкера При ношении некоторая часть радиоактивных лучей Накапливается в организме в то время как основные Пучки расходятся Радиально от тела Цена средняя Окей Тут закрыто Ладно идем на свалку или куда там в другую, в новую локацию, в новую локацию, мать его. В новую, мать его, локацию. <связывая> <связывая> <связывая> Опа, бандюгана. Так, <связывая> вы где? Кого-то прижимают. он умер, что ли? Ну, ладно. Его убили, Внимание что. Внимание всем. Говорит без командира ряда нейтралов. Мы выбили бандитов со стоянки брошенной техники. Предполагаем контратаку. У нас мало сил, так что кто может помочь, присоединяйтесь. Отложить свою помощь без. Окей. Окей, на. Сейчас мы тут все позабираем и предложим свою помощь бесу. Божечки. Божечки. и так. Где там? Предложить свою помощь бесу. Погнали. Жалко, пацанчика не спас, короче. Ну что поделаешь? Так, это типа свалка? Запорож. Жопик. Ух ты! Привет, сталкер. Ты как раз вовремя. Нам сейчас очень нужна твоя помощь. Бандитская отродье пытается получить контроль над свалкой. Здесь полчаса на нас была драка. Троих родов мы положили, остальные братки отступили. Но явно вот-вот вернулся с подкреплением. Нас мало и лишний ствол не помешает. Так, продолжай. Мы им тут устроили им засаду. Мы им тут застроили им засаду. <смех> Они пойдут со стороны не агропром с запада. Если поможешь нам уничтожить их подкрепление, то я в долгу не останусь. Да, окей, чё? Базара 0. Так. Базара 0. Батон. Он чё, он чё с бат батоном воевал, что ли, или чё? они идут yeah? отлично мужики выдвигаемся на позиции давай где наши позиции то пожарки тут смотри вертушки реально свалка здесь по-любому блин здесь только железо здесь по-любому должно фонить э -э, радиацию понить но почему-то ее здесь нет о, -о, -о лезут Лезут, лезут. Так, один там. А, вон они, смотри, смотри сколько их тут много. -то. Офигеть. Так, погоди. ай яй яй яй Так, минус один. Пацаны, я одного замочил. Ай-яй-яй-яй-яй, надо было перезарядить. Пацаны, я второго замочил. Ну-ка. Пацаны, я третьего замочил, ура! Вы-то там кого не замочили, эй, друзья. Эй, ребят. Так, погоди, откуда? О! Ползает тут рядом, тут вокруг меня, блин. Ну-ка. Что? А Ай! Ай-ай! Ну-ка, ублюдок. Атас, пацаны! Атас! Молодцы, а мужики! Мы их ходолели! Это просто вы высший класс. Атас! А еще поболтаем, погоди, я сейчас в добро соберу все Познаю я вас Глазом не успеешь моргнуть Так вы же как корова все Слижете язычком-то Своим Нет. Так. Слышь? Такой один новичок сейчас только что Вам жопу помог спасти Тут трупаки есть не вижу не вижу но вроде есть так этого я смотрел уже да так хорошо пусто пусто а но ну этих я смотрел уже ага. что я оружие взял автомат взял что ли здесь Или... стой второй выбросить он мне не нужен ваш автомат Ну, вот такую вот, вот, снять бы вот этот пулеметчик просто. Просто на, вот этот пулеметчик, на, снять, на. Окей. Ну немножко прибарахлились так-то. Да? Залутались. Чувака убили. Ну, того запарила, третий час под конвоем сидеть. Ой, мой, говорит. Так, я признаю, командир. Все признаю. Вот тебе крест. Был бы трезвый, я бы в жизни мимо вас, уродов, с хабаром бы не поперся. Да. Блин, так не смешно же. Так, окей. Э, с тобой надо поговорить. Спасибо, друг, ты нам очень помог. Деньгами возьмешь благодарность? Если хер. Два косаря, нормаль. Спасибо. Достаточно много, э, знаю, могу поделиться информацией. Где? Давай. Расскажи себе. Меня зовут Бес, я пришел сюда три года назад, как и многие здесь беглец. Э, нам... На мне висит два убийства тяжкие телесные. Несколько лет назад моего друга сильно избили в чужом районе. Его по кускам в реанимации собирали. Пришлось нанести визит вежливости. Когда мне пришли задерживать менты, пришлось пристрелить одного из них и выпрыгнуть с третьего этажа. С тех пор я обретаюсь здесь. И счет. Свой и набор статей увеличил прилично А здесь по мере сил э, Борюсь с приспределом Как и на большой земле Тренирую и организовываю молодняк Учу их здесь выживать так. А ч -ч -ч чего в долг не пойдешь с такими убеждениями Долг борется против зоны А я борюсь за людей Кроме того они слишком сильно связаны с правительством и армией Не говорю желания В одно прекрасное утро проснуться в КПЗ Ну удачи тебе достаточно много знаю окей okay. так а что это за место свалка место где нам самое место видишь кучу всякого хлама туда лучше не ходи там радиоактивные отходы счетчик гегера как соловей поет вот единственный неудобный проход в глубь зоны и в последнее время здесь стали активизироваться бандиты дальше куда ходят опытные сталкеры где территория долго они сунутся боятся а здесь шакалить Обдирая молодняк, милое дело, так что если всем наплевать, приходится опять браться за оружие. Продолжай. Это моя жизненная позиция, везде а, везде, а тем более здесь необходимо оставаться человеком, а не скотом, у которого только одна цель, жажда наживы. Так, какие-то крупные постройки на свалке есть? По центру стоит большой заброшенный ангар, там в принципе достаточно тихо. В крайнем случае можно переночевать. Если пойти на запад в сторону Агропрома, там лагерь бандитов. Именно оттуда и шли эти отморозки, которых мы недавно постреляли. Но я чувствую, что это далеко не все. Спасибо. Так, спасибо, мне тебя ничего не надо. Так, давай посмотрим, может, что-нибудь... 725 всего, да? Так, 650. Смотри, что я тут нашел, короче. Я тут нашел у у Батюгана нашел э, артефакт. Что могу продать? Все, спасибо. Короче, 13 косарей у нас уже есть. Нам надо 7 косарей еще. Быстро. Быстро вообще. Быстро. Окей. Но. Продолжим, наверное, уже. Наверное, уже в следующей серии. Продолжим. Короче, пойдем в лагерь бандитов, которого вот нам нужно уничтожить. И пойдем